Make Хорошо, мамаша. Ну, давайте, блядь. Погнали, Джейсон вернулся, мать вашу. Где же вы, сукины, дети? Что вы думаете, Джейсон? Старик Джейсон пошел отдыхать. Нет, я хочу убивать. <кхм> Простите, пожалуйста, сейчас я войду в роль. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Такс. Я опять нахер не помню ни хрена никакие... Э Никакие эти самые скиллы свои, потому что я Джейсон, и я тупой, я забываю все время все свои скиллы. Но я буду, наде буду надеяться, что... Так, у меня что есть? У меня есть карта. Это что, один? А это карта. Так, у меня есть зрение. Давайте посмотрим, где у нас пидоры. Ну где же вы? Что-то их не вижу. Так, у нас благо зрение можно включить-выключить. Ну-ка. Не вижу ни одного пидора. Куда они делись вать, мать вашу? Пожалуйста, я должен сейчас покромсать, иначе... заберем ножичек. Иначе, как из-за Джейсона, который мне наконец выпал, будет отстойная, будет печаль. Детки, идите к папе Джейсону. Ну, папа Джейсон хороший. Папа Джейсон не такой злой, как в прошлый раз. Я постараюсь меньше материться, потому что мне понаставили дизлайков. Всякий пидор, блядь! Ставь дизлайк, сука, если смотришь. Давай, ставь этот ебаный дизлайк. Нравится, сука, ставить дизлайки, да, сукин сын? Такс. Может быть, надо подтичься и обисти, а то и ору, они а разбегаются. Мне кажется, дело в этом. Почему не вижу никого? Вон там у нас какой-то пидор. Давайте пойдем, попробуем... Ой-ой-ой, я что-то слышу, я что, наступил на покашку, что ли? Ага, вот он ты, красавчик. Куда ты пошел? Не-не-не, мой дорогой друг. Давай, заряжайся, я хочу быстрее летать, быстрее ветра, я хочу быть быстрее ветра. Ох, ты мой сладкий мальчик. Hello, my friend. Hello, my friend, where are you going? Wait. Hello, my dear friend. Now open the fucking door! Yeah, yeah, of course. Open the fucking door, you bitch! Just don't break them, I'm gonna open it. Really? Come on, <laughs> <in>. <laughs> have a seat. Uh, okay. Okay man. What kind of tea do you have then? Um I'm not having the tea. No! No tea? No tea, you motherfucker! I'm you sorry? have no tea! You have no tea, you bitch! No tea! Ah, what the fuck? You know what no tea, but you have fucking What the fuck I have is that? Guns, mate. You can never die. No, you, know, well, have this, you, have you can have this house. This house is for you. Hello! Hello bitch! Oh, well. <laughs> Bye you motherfucker! Чая у него нету, а пидор блядь. И Никакого чая, сука, да, мне значит, заходи ко мне домой, а чая нет, блядь. Че вы смеетесь, сука, ничего смешного, нахуй! Суки, еще смеются над Джейсоном! Смеются над Джейсоном. Какого хрена, блядь. Ну где ты? Где ты? Я, я там слышу кого-то. Блять, я надеюсь, у не то есть чай. Или у него. В общем, сегодня мы будем есть чай. Пить. Пить чай. Где чай? Где чай? Есть чай есть? Нет. Пить. Как вам учило нас делать? Да что такое? Куда не все делись, мать вашу? Ага. Алло! Здоровачка, сэ, блядь! Ах ты сучка! Фак! Ножичек! You know no ah, теперь мы уже порезать колбаску, будем вроде на чай! Оба двора, я хочу чай! Я Я хочу чай! чай! Я хочу чай! а ты подчем я? Не подчем, мне просто не хватает чая у меня острый нехватка чая! Ах ты, сучка! Стой! Куда ты идешь, задница? Хватит прыг, блядь, пта твою ж мать ты! Давай, шкассе! Как тебя убить ты, сука? На ноки! No, no life! Bitch! Умирай, блядь! <смех> вот так вот очка слить, блядь, yeah. Да, of... да, маманя, я знаю! Такс, ну где наши ребятки-то остались? Где еще немножечко? Может быть хоть кто-то мне чай нальет? Чё-то, блядь, никого нет. Так, а как мы ещё, что мы тут еще можем делать-то, блядь? Я вообще не вижу. И не слышу. Что самое плохое. А ч ⁇ мое зрение-то хреново работает? В прошлый раз я все видел, а теперь я ни хрена не вижу. Вот fuck? Что за хер ты? Нахуй тебе нужен чай. Потому что я люблю чай. Руслан! Джейсон любит чай! Нету чая, нету жизни, блядь. У этих тыдарасов. Где чай? Где чай? Блин, а почему у меня не подсвечиваются эти пидоры красным, как было в прошлый раз, так было классно и удобно? Я знаю почему, потому что я не попил чаю. Где они? Ну нету никого, но ну, еб вашу мать, куда они поныкались, все суки? И никого не слышишь, самое плохое. Джейс наставили одного. Я один. Телепортируйся. А куда? Куда телепортироваться-то? Куда? Знать бы куда, Джемини. Первый скилл телепорт. А куда телепортироваться? Я же не вижу никого. Ну, давай сюда. Опаньки. Ага. Hello. Hello, guys. Hello, my dear friends. Do you have tea for Jason? Uncle Jason wants tea. Где же они, суки? Так, а мне, мне нравится очень, как я так бегу, все так... Как будто я занимался этим. Это такой джогинг, видите? Джогинг, джогинг. Такс. Ну, у нас там кто-то хочет съебаться на лодке, как я понимаю. <плодил> <плодил> Что суть? А ты черная женщина, иди сюда. Wait! Wait for me, my dear friend! Do you like fireworks? Do you like fireworks, my friend? You like it? You like it? You fucking like it, bitch! Yeah. Mother. Sorry, sorry, guys. I'm, I'm just... Uh... Ой, э, чё-то я на английском с вами говорю, совсем хорошо поехал. Простите, ребят. Я, я, я, если честно, просто я не люблю, когда мне не дают чать, блядь! Сколько этих видров то осталось еще? Сколько этих еев еще осталось? Бесчайных ублюдков! Бесчайные ублюдки! так -с. Нет, это не то. Ну, где же вы, ну? Где вы? Так, чуваки, куда мы можем телепортаться Еще Давайте. К машине мы ли Давайте попробуем к лодочке. Может, там что есть? А, подожди, мы же тут были только что. Я что, ракоман, что ли? Ёб твою мать! Сам только что отсюда пришел. Где же они лазят, а? Где же они лазят, сытные дети? Нажми тап, тап. Осталось двое. О, спасибо большое. Значит, кто-то уже слинял. Вот, блядь. Слишком мало крови для дяди Джейсона сегодня. А возможно, мало играл, я не помню, честно. Ну где же они? Где вы? Почему никого не вижу, блядь? Да, первый кати мне везло побольше. Охохо, это же гребный ситком, это он и есть. Это гребный ситком сяди Джейсона в главной роли. Ну где ты, сукина? Я не могу уже бегать, я устал, я хочу присесть и попить чай, мне их не дают чай. Из-за этого я злюсь и, и ищу, чтобы убить их! Ну, блять, ну что мне делать, скажите мне? Тихо, тихо. Тихо, спокойно, Джейсон. Джейсон, я понимаю, ты. Ты очень хочешь чай, но. К сожалению, к сожалению. К сожалению, тебе нужно найти сначала пидорасов. И либо чай, либо смерть. Чай или смерть. Летай на третьем скеле Ну, полетели, давайте попробуем найти кого-нибудь. Ну, никого же нету. Никого же нету, блядь, братва. Почему дядя Джейсон все время бросают одного? Почему дядя Джейсон не может? Зайти просто в гости и выпить чаю. Обязательно надо кого-то убивать. Обязательно надо кого-то сшинять. Что это за хуйня, а? Что у меня за работа такая? Я раньше был обычным дровосеком, но теперь мне приходится рубить, ёбла. Никого тут нет, блядь. Я не понимаю, почему мне, блядь, не подсвечивается сейчас красным люди. А раньше, когда я нажимал, я даже очень далеко видел людей. А сейчас я не вижу. Ой-ой-ой. Где же вы? Где вы? Ребята. Guys, I'm alone. I'm alone and I'm bored. Where are you? Никого не вижу. Братва, как мне их найти? Скорей, помогайте. Держи LKM, когда ломаешь двери. Держать ЛКМ, когда ломаешь двери. Ну, давайте попробуем поддержим LKM. Попробуй сталк. Он, по идее, дает лучше их видеть. Сталк. Тихо. А что это за музычка была? Ну-ка, ЛКМ держу. И чё? Ага, кто-то есть. Ага, сучка! Где ты? Ага, сучка, привет. Здорово, здравствуй! У тебя есть чай! Ах ты, сука, опять ножом! Ну что ж такое? Это все с пикников, что ли, повылазили? Ёб мою мать! Где она? Где эта сука? Ага. Там их двое. Так, она хочет залезть. Да что ж такое? Ага. В доме спряталась мразь. Ну, давайте попробуем, если у нее чай. Если у нее чай. Я хочу чай. Так я держу кнопку, смотри. ЛКМ сдержал и ни черта не меняется. На них черта же не меняется. Ну, блядь, что ж такое-то с этими дверями тут, ёб твою мать? No! Да подожди ты, ёб твою мать. Ну. Сучка, стой! Wait for блядь! Так, ну мы знаем, что она здесь. Да, давайте ее найдем. Блядь, как нам зайти туда? Тут через дверь, что ли? Ага. Окна открываем. Ну давай птичка, вылетай через окошко. А, сучка, драная. Где ты, блядь? Open the fucking door, then... Then we can drink tea, if you have it. Open the door! А, ты, можно ли вылезти только через окошко или выйти через дверь, грязная мразь. А, у тебя флерган, сучка! <связь> ну что ты делаешь, ты грязная мразь? ДАЙ! Ах ты сука, да что ж такое? Откуда только ножей, мать вашего чертизовского, что ли? Затаривались, блядь. Не смешная шутка, даже не буду секоманский смех включать. Ёб твою мать, извините. Погнали. Ну давай, давай, ну скилл, ну скилл, ну ё твою мать, ну скилл! Почему у меня скилл не работает? У меня же полностью он. Блять. Открывай дверь, шлюха! Open the door and give me Так, как использовать рейдж? Быстро скажите мне! На R? Где ты сука? Блять, она вылезла! Нет, она в доме. никуда ты не вылезла. Никуда ты не вылезла. Ага. Да, да что ж, ж такое-то ты, сучка? Какая бойка, мне это даже нравится. Да заткинись, мама, ёб твою мать, не мешай работать! Диана! Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не! Дабликанцал, ёб твою мать! Вы видите ее? Куда она сменяла? Ага, все вижу. Давайте попробуем догнать сучку. Привет. Hello. Yeah, that's me again, бич. Это что такое за скилл? Блядь, что я делаю? Зачем я поставил как-то капкан, блядь, извините, я пты, Джейсон! Сучка, здравствуй! О, мондор, блядь, я уже заебался с за этого бегать, б твою мать! Да ч вы свернишься, сука, Джейсона уртки! Сука, ёбаные вери, как же они меня заебали. <связь> ну ты, сука, ты судор, you, ты, наконец! you, you, fuck, you. <связь> fuck you, fuck you, Jason! Fuck you! Friend! Friendly! Friendly! Friendly! блядь! ты и я все френд. Френд. Френд, френд, френд, Умирай, френдли, блядь. Френдли just... они. Сначала They тебе, значит, ножи, а потом френдли. Ножи, значит, ножи! Ножи! Извините. А, сучка А ч я не мог его убить вообще? Че я тупой-то? Так, сколько у их осталось? Один остался. Торнадо Оля. Тоже какая-то русская. Вот, значит, с ними поговорить. Зачем мне английский с ними говорить? У меня такси английский. Меня мама не учила, конечно, там в детском сад не ходила. У нас был сейчас детский садик там, да? На отшибе. Меня ходили там, значит, мне и учили английского, и ебали в задницу топором. В общем. Такое детство было не очень легко Джейсон, сами понимаете. Так, и чё, где мне теперь найти-то е? Ты можешь мне помочь? Последнюю, Олечку. Олечка, флаг. Где ты? Что это? Ой, блядь, я уперся куда-то. Где у нас последний выживший? Сколько у нас времени, блять, осталось уже до конца? Я опять проявусь, что время закончится. Ну где ты, сучка? Где Оля? Оля! Оля, выходи! Оля Джейсон хочет выиграть! Оль! Хватит прятаться, Оля! Ну ёп твою мать-то, ну! Оль! Не хочет ли, гулять с нами, к сожалению. Почему все так не любят Джейс, он же хороший? Где сучку найти-то? Братва скорее, последнего выжившего искать очень долго и скучно. А нам нужно его найти, правильно? Правильно? Да где его, мать твою? Где же он может быть? Вот это что такое? Две секунды, две минуты, аса, слышь, ну, твою мать! Или я пройду один ночь, забещай здесь один. Ну что это за хуйня? Большая печаль, братва. Оля, выходи! Оля, где ты? Оль! Ну где ж ты, ёб твою мать-то, ну? Оля! Оль! Где ты, мать твою сучка? Мне скучно, ну повесели жизнь чем-нибудь. Ну где ты, мать твою, ну пожалуйста? Чё, я вернулся к этой сучке, что ли, блядь? Ну ёп твою мать, чё, я кругами хожу, как тупой дебил. Это самый лучший Джейсон Урхерс. Спасибо большое, только Джейсон Урхерс. Мало то, что самый лучший, самый тупой, походу. Потому что не можешь найти... Ага, ага, ага, ага, сучка. Блядь, дом, правда, слишком большой на 2 минуты, это уже на одну, скорее всего. давайте, давайте искать. Оль, Оль, выходи, я устал, блядь, искать тебя. Никого! Ну твою мать! Оля! Оля, где ты? Оль, где ты тут, Оль? Я хочу человеку победить, Оль! Зачем я ломаю дверь, которую нужно открыть? Извините. Да ёб твою мать, и не здесь! Да что такое? Где она? Оля! Ч, Оля уже не здесь? Нет, она здесь. Оль, где ты? Я вообще ее не слышу нихуя, блядь. Да что ж такое-то, ёб вашу мать. Вс, я просрал, я опять просрал, что за жизнь, ёбаная? Ну, 4 и 6, ладно, не так плохо, на самом деле. Спасибо всем, не удалось найти чай, к сожалению, нам That's ни хрена. Мама, у тебя есть чай? Я занимался этот ебаный чай искать. Твиггер, чинись, сходи за чаем, мать твою. Я пошел за чаем у этих видорасов, только ножи в голову есть у мать ведры ебаные. Че ты угораешь, еще он до меня сучка? <клес> Созвращение меня назад. Джейсон у нас, к сожалению, вышел не такой хороший, как, назад, как в прошлый блядь, раз что то я вообще как лошара играл, на самом деле. Простите, пожалуйста. Не успел он и говорить, что хотел мне сказать. На кого я похож? Что ты говоришь, Асасин? Да просто все и поэтому блядь, вообще как-то Ну да, ладно, заходи на мой канал, вон мародер 120 гигабайт, посмотришь посъеб... эту катку, там потом я ее выложу. Так, ладно, ребят, я думаю, мне надо идти собираться, стримчик должен быть такой короткий, это так, я на самом деле этот стрим завел только по одной простой причине, как вы видите, у меня наверху сейчас на стриме есть такая с донаторами, с донаторами такая бегущая строка, там есть TJ, такой чувак, который мне задонатил во время прошлого... Стрима, блин, тысяча рублей, а тогда зависли донаты, и я не смог ему сказать спасибо. Я это сегодня увидел, когда просто ОБС запустил, и мне прилетают эти все донаты зависшие, короче. Я в шоке был, короче, думаю, еб твою мать, вообще, просто в никуда такой донат огромный. В общем, не знаю, увидит ли этот видос, я, наверное, выр вырежу опять каточку с Джейсоном и концовку. Может быть, и Джей зайдет, увидит, он вроде как мне оставлял комментарий, на который почему-то не могу ответить. Эм... Так, Джемини, мы перки так с тобой не, прокат, не прокачали, но ну давай, наверное, может, на в следующем стремясь, там, ты будешь, попробуем полазить. Может, я один залезу, посмотрю, почитаю. Вот, мне надо просто уже собираться уходить, идти. Ребят, спасибо всем, кто смотрел, всем огромный респект. Было весело, несмотря на то, что я за Джейсона что-то... Ну, ладно, четырех убили, на самом деле, учитывая, что я второй раз играл за Джейсона, Спасибо огромное вам за подсказки, если бы не они, я бы ни хрена не сделал. Когда есть речь, нажимай Е, и тогда я могу входить, наверное, в них вот так, да? Он будет двери ломать. Так, когда будет стрим? не слушай, я вот так не знаю, я потому что, по большей части, не по стримам, а по видосикам все таки Но стримы я делаю, чтобы вот общаться с подписчиками, они у меня обычно рандомные, и обычно вечером в будние дни. Вот, но, к сожалению, здесь нету нигде, где можно это афишировать на Ютубе, да, то есть как на Твиче, там есть стена хотя бы, здесь нет ничего. Вот. Подписывайтесь на группу Bill on Play, у меня есть там в нескольких видосах ссылочка, как бы подписывайтесь на эту группу, там мы презентуем мои стримы, там выкладываем просто постик. Ну или будем надеяться, что будешь онлайн. Джемми, огромное тебе спасибо, что подсказывал. Set on fire, большое тебе тоже спасибо и респект за то, что писал э, эти самые, как его. Советы тоже, я помню. Вайвак, с удачи тебе. Спасибо тебе большое, братан. Всем респект, так, прессону 69, дядя Джейсон. Всем мы любим нашего дядю. А, там, кто там топором ебалок рошат. Столкуйся четвертым скиллом, так это я вроде читал. с четвертым скиллом, они тебя не замечают тогда, музыки не будет. Блин, так, вот это надо запомнить, кстати говоря, это я, по-моему, не делал. Так, opens door, так, все тут угорают. Ладно, все нормально, вроде нормально. Чай, да, чай, ник Тема в образе. Так, -с. это так отвечает Тимуму. Ладно, все вроде, я не знаю, там, если кого-то не прочитал в чатике, простите, братва. Всем респект, еще раз э, стрим заканчиваю, и спасибо, что зашли, надеюсь, еще увидимся. С вами был Мародер 120 Гигабайт, если не подписывались, э, еще подписывайтесь. Э, если э, вы уже подписаны, то я вам выражаю супер дикий респект. Вот, ну и до встречи, естественно, на следующих стримах и видосиках.